Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, и в этом видео я хотел бы поговорить о том, как выбрать себе звуковой интерфейс или звуковую карту, на что нужно обращать внимание. То есть, опять же, для тех, кто только-только начинает свои первые шаги в звуке, вообще в мире музыкальном и в мире создания музыки на компьютере, это очень важный вопрос, это такой, я бы сказал, один из самых первых вопросов, которые идут сразу после там... Покупки или после апгрейда компьютера под э, вот эту будущую деятельность. И, собственно, давайте поговорим. Я здесь выписал э, 7 таких основных пунктов, на которые стоит обращать внимание. Они выставлены в таком обычном порядке, то есть без какого-то, без важности, то есть, что это важно, это не важно. То есть они все одной важности и все требуют рассмотрения. Я уже записывал э, в предыдущем видео, говорил, точнее, о том, э, кому, что, какое, что понадобится именно. То есть, ну, в зависимости от того, чем вы хотите заниматься, что вам больше понадобится, что вам меньше понадобится, здесь я просто рассмотрю, скажем так, в общих чертах, касаемо, ну, не касаясь конкретно вас, то есть вашей дальнейшей деятельности музыкальной, просто в целом на что обращать внимание, когда вы выбираете интерфейс, ну, помимо, соответственно, конечно же, цены и качества первое это количество входов то есть надо понять что вы планируете с карты делать если вы планируете там записывать только вокалку нибудь один, записывать там гитару иногда или вообще ничего не записывать то вам количество входов для вас вообще не интересно а, то есть количество входов вот опять же, если ввести просто звуковые карты, внешние звуковые карты, есть абсолютно разные, есть прям такие полуботовые, но я бы такие не советовал покупать. То есть есть, ну вот Focusrite, например, есть Behringer'овские, например, карты. То есть это такой начальный уровень, это не продвинутые карты. У них цена, цена соответствующая, но в принципе их достаточно для того, чтобы начать то есть для того чтобы пользоваться уже какими-то моментами звуковыми то есть есть вот карты чисто прям созданные для записи гитары и для записи вокала настроенные они достаточно бюджетные у них более-менее э, качественная схема техника. То есть, конечно же, там э, не что-то супер крутое стоит, никита ламповые преампы но этого достаточно. То есть, качество, конечно, тоже важно, но, как я неоднократно говорил, сейчас, в принципе, все производители находятся на такой нижней уровне планки качества, который само по себе уже достаточно приемлемо. То есть нет такого, что что-то прям ужасная жесть, скажем так. Но опять же, это касается именно брендовых каких вещей. То есть, ну не брендовых, а знакомых брендов. То есть Focusrite, например, Behringer, M Audio. То есть, в принципе, это карты, особенно вот модель, например, Focusrite Scarlett, о которых я неоднократно говорю, и 2.2 или и 2.4. Они отличаются количеством входов, но по функционалу они такие достаточно базовые. Очень, в принципе, хороший карт для, для приобретения, потому что здесь есть всякие такие вот... Это я бы не назвал звуковой картой, это такой скорее такой звуковой интерфейс, э -э просто чтобы там подключать какие-то дополнительные устройства, но лучше все-таки брать что-то такое более расширенный с микрофонными входами. А Далее у нас количество выходов, здесь то же самое, то есть выходы бывают разные, бывают просто выходы тюльпановые, то есть вы например, можете подключиться только тюльпанами, а если у вас какие-нибудь хорошие, вы планируете покупать мониторы, там э, входы всегда либо XLR, либо джеки либо и то и то вот соответственно тюльпановые входы но ну, вам придется какие-то провода паять заказывать ну и это не очень хорошо то есть Лучше все таки чтобы были выходы линейные то есть джековые то есть на это же а количество это уже зависит от опять же ваших нужд то есть по умолчанию обычно один выход есть но если вы планируете работать например, с какими то другими музыкантами на вашей звуковой карте например, вы будете кого-то записывать или с кем-то работать то советую вам иметь два стерео выхода тоже касается например живых работ то есть, если вы планируете звуковую карту использовать в концертной деятельности обязательно наличие двух стерео выходов то есть это четыре моноканала для чего это нужно это нужно для того чтобы вы могли один сигнал отправлять на один выход другой на другой например барабанчику может отправить метроном а там в зал отправить звук без метронома то есть вот например если взять мой интерфейс у меня вот видно что здесь output у меня есть аж 8 выходов с моей звуковой карты. То есть 1-2 это по умолчанию э, базовый. 3-4 дополнительно, 5-6 дополнительно, 7-8. То есть я могу отправлять лоджики э, какие-то конкретные э, дорожки сигналы на вот эту вот эти дополнительные выходы потому что у меня ну карта позволяет это делать и ее вот можно использовать там для записи на студии э, и так далее также есть карты с расширениями то есть отдат вход оптический то есть вы можете купить потом со временем внешний преамп просто на 8 каналов и подключить по оптическому кабелю к карте у вас будет расширено до там большего числа входных каналов, то есть это вот количество входов и выходов, думаю, это понятно. Далее, наличие отсутствие встроенного мониторинга. Также есть, я уже об этом тоже упоминал неоднократно в разных видео. В общем, есть карты, у которых есть встроенный мониторинг. То есть, что это значит, это означает, что мониторинг на наушники подается непосредственно со звуковой карты. То есть даже если вы отключите карту от Компьютера, вы будете слышать себя. Ну, пока она подключена к сети, вы будете слышать себя с, со входа этой карты. То есть, вы подключаете микрофон, например, что-то говорите в микрофон, и слышите себя в наушниках, подключенных в эту же карту. Это говорит о том, что есть директ-мониторинг. Это есть не у всех карт. То есть, есть карты, у которых нет этой функции. То есть, вы можете послушать себя только через компьютер то есть, сигнал приходит с карты в компьютер, например, в Logic. И в лоджике вот через мониторинг мониторинг есть в лоджике то есть есть функция input мониторинга она в настройках для, для тех кто не знает здесь в настройках аудио есть включение software мониторинга здесь то есть если его включить и нажать готовность к записи либо input мониторинг вы будете слышать себя через logic это нужно в тех случаях когда вы хотите какие-то эффекты например использовать то есть даже э, в моем случае у меня есть мониторинг с карты я использую периодически софтвар мониторинг именно в тех случаях когда я хочу услышать какую-то обработку вставленную в лоджике то есть например если я записываю гитару в линию э, я здесь ставлю какие-то плагины например какой-нибудь дизайнер я хочу услышать звук своей гитары с обработкой вот на этом вам дизайнер то есть не постфактом как это когда я записал а именно в момент записи тогда мне нужен э, input мониторинг но в таком случае я выключаю мониторинг на своей карте, чтобы у меня не было просто двойного сигнала. Потому что если у вас включен input мониторинг на карте, и вы включите мониторинг, software мониторинг э, в секвенсоре, то у вас будет просто двойной сигнал. То есть двойной звук, и он, скорее всего, будет с таким неприятным фленджером звучать э, таким эффектом, таким не очень естественным. Э, то есть это тоже очень важный момент, на который нужно обращать внимание. Э, я лично всегда советую покупать карту со встроенным мониторингом, потому что она бывает, э, решает множество проблем, например например, если вы записываете что-то в перегруженный проект и попробуете там включить софтвер мониторинг, то у вас просто будет адская задержка, вы не сможете что-то спеть, не сможете что-то сыграть в реальном времени с такой задержкой, то есть это ну неподходящий момент неподходящая вещь а если у вас есть input мониторинг то есть непосредственно карты директ мониторинг точнее то вы независимо от того в какой бы сложный проект вы не писали свою партию вы будете себя слышать с карты то есть еще до попадения звука в компьютер таким образом вы, вам вообще все равно что происходит в компьютере что происходит в секвенсоре вы слышите себя без каких-либо задержек то есть вот это тоже очень важный момент далее Наличие отдельной контрольной панели для карты. Дело в том, что некоторые карты идут э, с дополнительными драйверами и программами специальными. Например, вот моя карта. У меня есть такой Sapphire Mix Control. У меня карточка Focusrite Sapphire 24 Pro DSP. Она уже такая достаточно старенькая, но работает до сих пор очень хорошо здесь чем преимущество этого это опять же больше подходит для тех кто работает планирует работать с записью инструментов кто планирует работать с каким-то сложным сведением то здесь есть возможность перенастроить входы ваши карты то есть вы можете один вход отправить в другой то здесь например у меня есть Роутер я могу отправить, что у меня идет на э, третий выход, например, из четвертой моей карты. То есть, я могу делать здесь риампинг например. То есть, я могу прям из секвенсора: вот брать, до третий или какой-нибудь шестой канал брать из секвенсора. То есть, в данном случае, из Logica. И, например, э, тот регион, который у меня находится на этом канале, отправлять, например, какое-нибудь на внешнее оборудование, например, там на усилитель. То есть, такие карты вот нужны именно для уже, таких, скажем, продвинутых пользователей, кто хочет много функций выполнять э, со своим звуковым устройством. То есть, я записываю вокал, я, бывает, записываю барабаны, выезжаю на студии. То есть, у меня вот есть аддат расширитель, есть внешний адапт преамп. То есть, я подключаю по оптическому кабелю к карте, э, вот это внешний прямп и могу писать одновременно 12 каналов. То есть у меня в карте 4 канала и еще дополнительно могу 8 сделать по дату. То есть очень удобно, все это можно строить. И вот наличие такой контрольной панели к вашей карте, она позволяет вот работать более гибко. Потому что другая часть звуковых карт, они, как правило, идут без панели. Они, если вы работаете на системе Mac, то они автоматически маком определяются как аудиоустройство и работают через маковские драйверы то есть никаких таких панелей там вы не увидите максимум что вы сможете настроить это в настройках самой системы звук вот либо в лоджике просто сами устройства выбрать но настроить как-то четко и какую-то маршрутизацию сделать на самом аудиоинтерфейсе у вас не получится потому что ну нет такой просто функции то есть это тоже нужно спросить но если есть такая панель нужно обязательно уточнить э, зайти на сайт производителя этой карты и посмотреть обновлялись ли драйвера для новых mac и подходят ли они потому что есть до сих пор на рынке продаются карты которые были выпущены там еще в одиннадцатом в двенадцатом годах и их уже производство давно закончилось эти карточки уже не поддерживаются на сайте вы даже так прям сразу не найдете для них драйверов только в каких-то архивах а, и эти драйверы просто могут не встать на современный, например, Mac OS какой-нибудь там последний или предпоследний. То есть вы попробуете поставить, и а вам напишут ошибку, что эти драйвера не поддерживаются. Такой может быть это будет очень неприятно, потому что ваша карта будет просто неиспользуема на этой системе. То есть либо вам придется какой-то откатываться на какую-то старую старую систему на старый Mac, но а тогда уже будут проблемы с секвенсором то есть например, последняя версия Logic уже не встанет на старые какие-то версии MAC. И так далее. То есть очень много вот этих проблем тоже нужно лучше перед покупкой выяснить и для себя определить. Следующий пункт это... Наличие встроенных эффектов Это не обязательно, но бывает очень полезно Опять же, в том случае, когда у нас перегруженный проект Я хочу, точнее Вокалист, который я например, записываю Хочет слышать себя с какими-то эффектами Как правило, это реверберация Либо там дилей Ну, чаще всего реверберация, конечно же Потому что вокалистам, когда они поют в наушниках Им очень некомфортно Они не привыкли слышать себя вот так вот, скажем так У себя в голове Они привыкли слышать себя через какое-то помещение Через какое-то пространство Поэтому вокалист всегда просит э, добавлять хотя бы чуть-чуть ревера э, им в наушники чтобы им было просто комфортнее петь и управлять голосом вот поэтому у меня например в карте тоже есть эта функция то есть у меня есть э, ревер вот здесь есть посыл, э, посыл на ревер он всегда работает здесь его настройки но ну, его можно включить выключить и я на него вот, э, по умолчанию у меня отправлен э, на максимум у меня отправлен миг это вход, когда я подключаю микрофон для записи вокала. И здесь я просто этот return с ревера могу либо делать громче, либо тише и слушать. То есть, опять же, этот микшер, который здесь видите, это именно микшер вот этого директ-мониторинга. То есть, это микшер внутри моей звуковой карты. То есть, даже если я отключу карту от компьютера, Uh, ну, естественно, эта панель работать перестанет, потому что она запущена на компьютере Но вот эти все настройки, которые здесь будут, они будут также продолжать действовать на самой карте То есть карта поддерживает такую независимую работу То есть ее можно просто использовать как такой, uh, не знаю... Такой коннектор а, в полевых условиях То есть вы можете ее на компьютере один раз настроить Баланс, а, отключить, выключить Включить где там, не знаю, в поле К ней подключить напрямую усилитель И играть через эту карту Как через микшер Но просто без возможности его подстроить а, То есть вот такой вариант То есть она может выступать как такой некий цифровой мини-микшер а, то есть, это вот возможность теперь моей карты. Ну и не только моей, много таких карт, э, более современных, от той же фирмы FocusRite, например, или от других фирм, которые поддерживают тоже вот такие контрольные панели и такие возможности. И тоже касается и эффектов. То есть, в некоторых есть реверы встроенные, то есть, это ревибрация именно в самой моей карте. Она не на компьютере, она не где-то в лоджике. Это именно в самом в самой карте есть маленький процессор, который генерирует эту ревибрацию И опять же, никакой задержки, то есть, все слышно в реальном времени. Очень удобно, очень. Э, полезная функция далее у нас идет э, качество цап и ацп но это уже тоже больше относится к тем кто работает очень много с записью то есть если вы записываете э, какой-то материал во первых нужно убедиться что карта работает в повышенных э, дискретных частотах то есть 96 например килогерц э, может даже что не студент редко используется но 96 порой бывает очень полезно э, использовать для записи чтобы получилось там более какое-то естественное звучание э, несмотря на то что даже все потом переобразуется 44 и 100, 96 иногда работает действительно так интересно особенно плагины например от waves они очень многие заточены под работу в 96 килогерц и некоторые делали тесты и говорят что в 96 килогерц действительно Сами плагины чуть-чуть более отзывчиво себя ведут, нежели на низких частотах дискретизации Но это, в принципе, имеет э, некую логику, почему так происходит Поэтому тоже нужно посмотреть это шумы, то есть шумы квантования Естественно, есть и отчеты, но лучше посмотреть э, отзывы профессионалов Сильно заморачиваться на этом параметре я не советую, потому что все равно это не самое важное, с чем вы будете сталкиваться. То есть гораздо важнее, например, удобство, там, встроенные эффекты и контрольная панель, нежели суперкачественные ЦАПы. То есть, вообще самые качественные ЦАПы и АЦП продаются всегда отдельно. То есть они через них пропускается оцифровывается сигналы и уже потом подключается к компьютеру. То есть через специальные устройства. Это все, что встроено как бы звуковой карты, как правило, это такой бюджетный вариант всегда вот даже несмотря на то что они бывают и качественные достаточно эти бюджетные варианты вот так что это надо понимать и наличие фантомного питания это опять же если вы планируете работать с вокальными микрофонами э, или с инструментальными конденсаторными которые требуют фантомного питания то есть это 48 э, вольт вы наверняка видели на некоторых интерфейсах такую либо кнопку либо рычажок то есть вот, например, опять же если взять вот эту карту Focusrite Здесь есть прям кнопка отдельная 48 вольт Которая подает питание на вот эти два входа И вы можете подключить к ним Вот эти конденсаторные микрофоны К этим входам То есть у практически у всех карт есть эта функция Но у некоторых, конечно, ее нет Такой может быть И в, таки... в таком случае ну, у вас не получится просто работать с таким микрофоном То есть вот здесь, например Честно говоря, эту карточку, с такой карточкой я ни разу не сталкивался. Здесь вот что-то я не могу увидеть. А, вот, вот есть кнопка 48. Вот кнопка включения 48 вольт. То есть здесь, в принципе, тоже есть эта функция. То есть вот на этой карте можно подключить микрофон и включить вот эту кнопку. И тем самым у вас будет фантомное питание. То есть тоже очень важная функция если вы планируете работать с вокальный микрофон. В принципе, это все. Все остальное это уже чисто ваши личные предпочтения, там цена, э, качество, может совет каких-то ваших знакомых или может быть э, стоит почитать на форумах. Но так или иначе вот эти семь пунктов, на которые стоит обязательно обратить внимание и ответить для себя просто, что вам из этого реально понадобится, а что не понадобится, потому что не факт, что вам все это понадобится прямо в первые дни вашей работы. Вы можете всегда спокойно там год-полтора поработать на каком-то более бюджетном интерфейсе и когда вы почувствуете, что вы уже в его переработ просто купить э, уровнем э, там, более профессиональным то есть в этом нет ничего зазорного ничего плохого не обязательно сразу покупать себе какой-то там супер э, пупер э, этот интерфейс и на нем что то учиться и использовать там один процент его возможностей а, ну что я думаю здесь все понятно если остались какие-то вопросы пишите также в комментарии под видео я обязательно отвечу а, с вами был дмитрий урсул всем успехов и увидимся с вами в следующих видео